Всем привет, дорогие мои! Сегодня я хочу с вами поделиться но очень простым и очень вкусным рецептом хачапури с сыром и творогом без заместа теста. Посмотрите, какие они мягкие! И вот такой очень аппетитная начинка. А если вам интересно, как я их готовила, оставайтесь, и в этом видео я вам все расскажу.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 Делаем вот такие заготовочки. Сковороду хорошо нагреваем, наливаем в нее растительное масло. В хачпуре обмакиваем яйца и выкладываем обжариваться до красивой золотистой румяной курочки.